Привет! Сегодня говорим о цвете. Тема обширная. Цвет – мощнейший инструмент в изобразительном искусстве и для иллюстратора, конечно, тоже очень важен. В своем курсе я не раз еще вернусь к этой теме с новыми и новыми подробностями. А пока поговорим об основных принципах работы с цветом. Итак, принцип первый – узнаваемость цвета. Принцип второй – объем цвета. Принцип... Третий – работа цвета с цветом, то есть, например, цвет объекта и цвет фона. Ну что, готовы? Поехали! Итак, узнаваемость. Перед кружка Starbucks в оригинале золотого цвета с асфальтовыми наставками. Но на пробах мы видим, что все золото и даже асфальтовые находятся ближе к зеленой гамме, то есть слишком много выбрала на цвет фона, переместимая на нейтральный фон. Здесь эта зелень кажется уже неуместной. Уберем ее отдельно из золота и отдельно из асфальта. Очищенная от цветовых примесей кружка теперь выглядит выигрышно на фоне любой температуры, теплый, холодной, либо нейтральной. Это классический прием иллюстратора для объекта, который отделен от фона. Картинка должна быть чистенькая, и это подводит нас ко второму пункту. Этот рекламный чистый цвет стоит на самом краю границы между своим объемом и плоскостью. Сейчас объясню. Объемный цвет делает разнообразие оттенков пикселей внутри него. Чем ближе они друг к другу по цвету, тем чище выглядит картинка. Но если перегнуть и выкрасить всю картинку в один цвет, плюс черный, конечно, чтобы рисунок не потерять, то объект теряет жизнь, теряет объем, и становится плоским. Разница очевидна и нужно стараться сохранить этот тонкий баланс. Ну что же, теперь у нас есть чистая объемная картинка, и, допустим, нам нужно вживить ее в некий фон. Естественно, сохранить при этом и чистоту, и объем. Для этого нужно создать рефлексы. Цвет окружения, как правило, отражают в себе э, нейтральные тона, полутени. Вернем им немного зелени, которую отобрали в начале. С отражающей же поверхностью можно позволить себе творческий подход. Я выбрала ручную участки, в которых хочу отразить фон. Посмотрите, как симпатично. Теперь у нас полный набор. Цвет чистый, объемный и перекличка с фоном тоже есть. Давайте сравним с оригиналом. Мне кажется, разница на лицо, и это при том, что кроме цвета ничего не было скорректировано. На этом я сегодня заканчиваю. Надеюсь, информация была полезной для вас. А в следующем видео я хотела бы обсудить подробнее законы света и тени и тему объема объектов в рекламной иллюстрации. Пока!